Мифы и заблуждения по поводу кассового разрыва. Меня зовут Николай Ившин, я руководитель агентства финансовых директоров. Ты на канале финансово-предпринимателя, обязательно подпишись на канал, поставь лайк, ставь колокольчик, пиши в комментариях свой запрос, который мы разберем в следующих наших видео. К этому видео я подготовил бонус, смотри видео до конца и ты обязательно его получишь. Поехали. Мифы и заблуждения, которые бывают по поводу кассового разрыва, кассового дефицита, вообще в целом прибыльности компании являются в следующем, например, поставщик отгружает нам со срочкой платежа 2-3 месяца, то есть он может отгружать нам миллион, потом еще миллион, потом еще миллион, и только после трех месяцев нам нужно заплатить первый миллион. То есть в совокупе у нас может оказаться 3 миллиона рублей на складе не наших денег в виде сырья или в виде там, перевезенной продукции, если это мы пользуемся логистическими компаниями и так далее. Дальше нам в долг могут давать сотрудники, когда они отработали нам у нас месяц, а мы зарплату им отдаем через Отработанный месяц плюс 15 дней. То есть у нас заработная плата сотрудников тоже в долгу на один месяц. Далее клиенты нам могут давать предоплату, а работу мы можем им делать через 2, 3, 4 месяца. В итоге у нас получается очень-очень-очень много денег. Компания в этот момент может быть неприбыльная, но собственнику может казаться, что все круто. Кассовый разрыв. Это не про меня, кассовый дефицит. Это не про меня. Ну, естественно, я прибыльная компания. Но ну, вот же, вот же они деньги. Естественно, такому предпринимателю не нужен финансовый директор. Ему можно не вести ДДС, ведь деньги они всегда здесь, их всегда хватает на все. Не нужно планировать доходы, не нужно планировать расходы. А что-то прибыли тоже не нужен? Ну. Деньги же есть. Все начинает моментально схлопываться, как только у этого предпринимателя снижаются обороты. Чуть минус какая-то задержка, либо сезонность, тогда оголяется долги поставщикам, долги по зарплате и то, что мы должны поставить продукцию клиентам. Я видел, как так схлапываются логистические компании, строительные компании и многие-многие другие. Надеюсь, что у тебя все в порядке, ты не такая компания, но я желаю тебе искренне убедиться в этом и знать это на сто процентов своего факта отдает тебе четкую отпору каким бы этот факт ни был да у тебя минус да у тебя ноль да у тебя маленький плюс но от этого можно оттолкнуться хотя у тебя минусовая компания но ты думаешь что у тебя очень много денег ты можешь их бездумно тратить извини с этим бороться ну никак нельзя кроме так как осознание твоего факта через цифры и показатели даже если у тебя случился кассовый разрыв из этой ситуации можно выйти как мы уходим с сотнями наших клиентов об этом ты узнаешь знаешь на моем канале в новых видео, а сейчас поставь лайк этому видео, подпишись на канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски и обязательно скачай файл, который я подготовил для тебя в описании к этому видео. Это файл движения денежных средств. Этот файл обязательный, это первый шаг, чтобы вступить в мир финансов, в порядок финансов, в твое спокойствие, в твою проверку, ну и прибыльность твоей компании.